вечер. Итак, мы начинаем с вами и начинаем мы мероприятие, которое давно запланировали и которое вы давно просили. Как идея родилась этого мероприятия? В декабре наш сегодняшний гость Лена Феоктистова провела такой день клиента, на котором мы говорили о том, что нужно сделать и успеть сделать в конце года, в декабре. И было очень много отзывов хороших о том, насколько это была полезная информация. И очень многие просили повторить ли Лену это мероприятие. Ну и когда мы обсуждали тему, да, о чем же все-таки говорить, понятное дело, что сегодняшние вопросы это что нужно успеть сделать в начале года, чтобы год был финансово благополучным, и все случилось так, как вы хотите. И, возможно, друзья, кто-то был на Ленином мероприятии в декабре, и для кого-то будет, ну, что-то вы услышите второй раз, но мне кажется, это совершенно не страшно, потому что тема важная, тема интересная. Судя по тому, что у нас уже 80. 5-6 человек да, актуально для многих. И сегодня не я веду мероприятие, я передаю слово нашему спикеру Елене Феоктистовой. Елена, победитель конкурса ⁇ Финансовый советник года ⁇ директор Центра финансовой культуры и автор книг по финансовой грамотности. Итак, Лен, передаю слово. Тебе. Спасибо, беру. Uh -huh. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Давайте тогда действительно познакомимся, наверное, немножко. Скажите, пожалуйста, кто был в декабре? Поставьте просто плюсик, чтобы знать, какое количество людей. Если в декабре не были, не смотрели и вообще кто-то меня видит впервые, то можно поставить или минус, или ноль. В чате буду понимать тогда структуру. Ага. Так, ну, достаточно много нулей, отлично. Значит, мы сегодня с вами познакомимся и поговорим продуктивно. А те, кто были, будут сверяться, получилось что-то или не получилось, дадите обратную связь. Насколько вы качественно проработали предыдущий материал? домашнее задание буду с вас проверять <смех> так скажем а структура сегодняшней беседы у нас все время примерно одинаковая я даю материал который вот заказали попросили ребята вот, компании ппф в частности полина мы с ней созванивались рассказать и осветить что важно и в конце мы проведем розыгрыш книг я сегодня еще об этом буду говорить я являюсь автором книг две из них являются бестселлером умная девушка становится богатой инвестиции без риска сегодня в конце нашей встречи обязательно состоится розыгрыш на выбор там вначале одну книгу разыграем потом другую разыграем поэтому начнем не буду откладывать в долгий ящик Итак. Что же нужно успеть сделать в начале 2021 года? Те, кто со мной не знаком, я представлюсь на, по результатам работы 2020 года, я считаюсь финансовым консультантом номер один. Почему? Потому что в стране проводятся всего два конкурса, и в обоих конкурсах я заняла первое место. Первое место в рейтинге консультантов-методистов Национального центра финансовой грамотности по результатам работы 2020 года – это проект Минфина. И я стала победителем всероссийского конкурса «Финансовый советник 2020 года. У меня 18 лет э, практики в консалтинге, я консультирую по юридическим и финансовым вопросам, у меня два образования. А, ну и, конечно, со мной можно пообщаться в социальных сетях, пожалуйста, подписывайтесь, Елена, нижнее почеркивание Финкульт, это Инстаграм, или группа ВКонтакте ВК слэш вот, Финкульт. Буду рада общению. Можно писать вопросы свободные. я всегда стараюсь отвечать. Итак, что же произошло за 2020 В 2020-м нас подкосила всех пандемия, казалось бы, это нереально, такое развитие технологий, такое развитие и оборудования, и лекарств, и вакцинации, всего-всего-всего. Однако это произошло. И выводы, которые мы должны с вами сделать в результате самоизоляции, падения доходов, мы должны все-таки научиться на своих ошибках. И первый вывод, который сразу же напрашивается – Дитка это не есть резерв. И не может им являться, потому что если вы живете на кредитные деньги, вам все равно придется возвращать, и возвращать вам нужно с какого-то постоянного источника дохода, с каких-то денег или продавать что-нибудь ненужное, а иногда даже что-то нужное для того, чтобы закрыть все обязательства. Ну и, конечно, желательно иметь запасы денежных средств на 3-6 месяцев для жизни в случае падения доходов или каких-то непредвиденных ситуаций откладывать я всегда настаиваю регулярно очень часто люди начинают откладывать когда получают какую-то крупную сумму денег вот они получили там премию бонусы, все вот с нее отложу и вот у меня финансовый резерв и зачастую потом эта отложенная сумма она очень часто разлетается расходится друзья мои призываю научитесь откладывать каждый день но по чуть-чуть ту сумму которую вам легко потратить это может быть 100 рублей это может быть 200 может быть 500 если вы каждый день будете откладывать на какой-то некопительный счет если говорить сейчас о статистике то ну у банка home кредит карта польза 3 процента но там для того чтобы их начислить нужно тысяч потратить у тинькова три с половиной процента и нужно 3000 потратить показать движение по счету и ВТБ-копилка там 4,5 и никакого движения по счету показывать не нужно. Поэтому вот просто даже элементарно какой-то открываем накопительный счет и туда каждый день по чуть-чуть переводим, пополняем, и у нас там будет расти. Это гораздо эффективнее, именно потому что мы забываем об этих деньгах. То есть ну маленькая сумма, с утра проснулись, перевели и вроде как уже и не вспомнили. А в результате по итогу может накопиться хороший, хорошее сбережение. Поэтому, что нужно успеть? Давайте учиться с вами накапливать и откладывать деньги. Если вы не умеете накапливать, создаем, создаем инструменты, вот топ-3 инструмента для накопления. Первое, собственный депозит. Это, конечно же, самый популярный способ накопления, идеален для хранения ликвидного резерва, ну и надежный, если мы туда вкладываем не более миллиона четыреста. Минусы какие? Конечно, это низкие процентные ставки, потому что депозиты у нас на сегодняшний момент не отбивают инфляции никакой, ну даже официальной, не говоря уже о том, что официальная у нас инфляция своеобразная. Налог на доход с депозитов вводится с этого года. Мы с вами 2 декабря должны будем все заплатить, если ваш доход превысил на сегодняшний момент 42,5 тысячи рублей с депозита. Как это считается? Берется произведение 1 миллиона и ставки рефинансирования. И если по всем-всем всем банкам, по всем всем вкладам, накопительным счетам вы заработали больше на 40, чем сорок две с половиной тысячи рублей, то с разницы вы должны будете заплатить 13%. Это все нас еще ждет. Как это будет проверяться, контролироваться? Мы все еще увидим. А, к следующий инструмент для накопления страхование жизни. Ну, странно было бы не рассказать, находясь в гостях в страховой компании. И я дело в том, что являюсь активным пользователем этого продукта. Почему? Потому что этот инструмент является надежным. Можно получать налоговый вычет ежегодно. Возможно, привязка к валюте или в рублях. То есть я могу жонглировать, выбрать для себя, что мне комфортно. Да, если я, например, не хочу с, на, на 10-20-30 лет деньги привязывать к рублевой массе, то, пожалуйста, можно выбрать что-то для себя. Ну и, конечно, самое главное, почему я для себя выбираю, для своей семьи, это, конечно же, сохранение сбережений при проблемах со здоровьем. Это защита другого моего капитала. У меня есть инвестиционный портфель, инвестиции, там у меня 100 грамм портфель из фондов ИТФ, у меня есть на американском рынке и на российском рынке. Так вот, если, не дай Бог, что-то случится со здоровьем, мне не надо идти опустошать эти инвестиции, я вначале обращаюсь в страховую компанию и получаю выплату. Это очень удобно. Поэтому это один из инструментов, так знаете, финансовой свободы – резерв и защита. Минусы. Конечно, это не ликвидный инструмент. Я не могу свободно взять, забрать деньги или же получить их обратно. Всегда есть определенные нюансы. Ну и, конечно, не для всех. Влияет возраст и ваше состояние здоровья. Помните, что для страховой компании вы стареете каждый год. И если в начале года у вас день рождения даже в декабре, а сейчас у нас февраль, то вы все равно уже старше на год для страховой компании. Поэтому Имейте в виду, с каждым годом дороже-дороже тарифная сетка. Обязательно стоит рассмотреть для себя этот инструмент как способ, в том числе накопления и защиты. Третий вид золото именно инвестиционные монеты. Это надежный инструмент инвестирования, он всегда ведет себя против рынка. Если фондовый рынок, акции, облигации будут расти, то золото будет падать. Как только акции и облигации начинают падать, золото начинает расти. Это очень хороший защитный инструмент именно для вашего портфеля. Плюсом его является то, что можно подержать в руках. Я не просто какую-то бумагу взяла или там цифры электронные вижу на мобильном приложении, да, когда открываю депозит в банке. А я могу взять эту монетку и потрогать. Минусы. Нет дополнительной капитализации, только рост самого актива. Я не могу получить дополнительные проценты, дивиденды, как ди... ну, вот проценты, как в депозите, например. Нет такого. Даже в страховании есть некая инвестиционная доходность, которую нам говорит компания ежегодно, подводит итоги и показывает. А здесь нет. Здесь только влияние и изменение самого актива. Вот его стоимость меняется и все. Расходы на содержание нужно учитывать, потому что хранить дома это такой вопрос спорный, особенно если ладно одну монетку да, дома там схранить, а если их несколько, это уже нужно думать о банковской ячейке и соответственно расходы. Если вы все-таки не за инвестиционные монеты, а за слитки, то здесь сразу мы должны понимать о том, что нужно оплачивать будет НДС 20% в обязательном порядке, и никто нам его не вернет. Если говорить про обезличные металлические счета, то здесь такой главный и явный риск – это то, что нет системы страхования вкладов. Цена привязана именно к котировкам банка. То есть это вроде как вклад в том же банке, но… Этот счет не застрахован, я не могу потрогать и цена зависит не от, конечно, она отчасти зависит от торгов на бирже, но вместе с тем банк сам устанавливает, как курс валют банк сам устанавливает, так и здесь банк сам устанавливает свою корректировку. Друзья, я э, иногда очень так достаточно оперативно могу двигаться по контенту. Вы не, если вдруг будут возникать вопросы, я обязательно потом предоставлю возможность вам их задать э, и на них все отвечу. Если сейчас вопросов нет, можно мне в чате поставить минус. Если есть вопросы, мы готовы ответить на них вот на первый блок, так скажем, э, беседы нашей. А еще я же днем выступаю, я же еще, я очень редко днем выступаю, я обычно выступаю всегда вечером, И вечером, когда я выступаю, я уже к концу дня заторможенная, а днем у меня активность повышенная. Спасибо, все, вопросов нет, двигаемся дальше. Итак, соответственно, как только мы, научились откладывать и накапливать, как только мы разобрались с теми инструментами, которые нам помогут в этом, что же мы еще должны успеть сделать? В первую очередь мы должны сформировать тот самый фундамент финансовой свободы, депозиты и полис долгосрочного страхования жизни. Потому что э, вот пандемия двадцатого года показала о том, что те люди, у которых был финансовый резерв, которые э, имели полис долгосрочного страхования, они более спокойно смотрели э, в будущее. То есть у них не было вот этих излишних страхов и волнений, потому что а как бы все, я салонку-то постелил, потому что ведь э, мир всегда будет меняться, кризисы, они неизбежны, они всегда будут происходить. И здесь важно не то, как мы будем угадывать поведение рынка и к чему бежать, а тут важно то, как мы в настоящем распоряжаемся своими деньгами, чтобы в случае чего у нас все было. И, соответственно, создание депозита помогает нам пережить какие-то перипетии, лучше справиться с какими-то даже приятными событиями. Наличие долгосрочного польза страхования как раз-таки позволяет не влезать в кредиты, не заниматься там, знаете, сбором денег и так далее. То есть это все создает для меня определенный психологический комфорт. Почему и называется защитой, да? это меня защищает. Ну и, конечно, в, случае, в нашем случае, когда мы уже сформировали с вами депозит, подобрали страхование, мы должны двигаться дальше. Что же еще нужно успеть сделать? Год начался. Мы уже можем с вами подавать заявление на налоговый вычет за 2020 год. Можно заходить в любое время, пожалуйста, заходим в личный кабинет налогоплательщика и начинаем там пошагово инструкцию выполнять, и э, подаем документы, чтобы нам выплату сделали. Ну и, конечно, я настоятельно рекомендую составить финансовый план. У нас сейчас февраль на дворе. Не за горами, вот уже на этой неделе скоро будут э, февральские праздники для мужчины. Мужчин мы будем поздравлять, потом, соответственно, самый долгожданный женский праздник – это 8 марта э, и праздник весны. А потом не за горами майские и лето. И э, я уверена, что большинство из нас все-таки хочет и мечтает отдохнуть. У кого-то не получилось из-за пандемии, у кого-то не было возможности финансовой. Так или иначе, нам хотелось бы съездить в отпуск. Так давайте его запланируем. Давайте запланируем этот отпуск разумно. А у кого-то дети планируют поступать, вот уже все, там, девятый класс заканчивают или одиннадцатый класс заканчивают, и нужно что-то делать, нужно куда-то ребенка отправлять обучаться, и для этого тоже деньги нужны, даже элементарно на репетиторство. Или, предположим, он у вас суперотличник, ему нужно, он сдаст обязательно ЕГЭ и может поступать по сертификатам абсолютно спокойно, но для того, чтобы съездить там, в другой город, подать документы или какие-то еще действия произвести, тоже нужны деньги». Давайте распишем наши планы на ближайший год хотя бы, для того, чтобы все благополучно свершилось, чтобы наши, так скажем, денежные средства, денежные массы, которые вот здесь сейчас мы получаем, распределить по всем-всем нашим желаниям, которые в течение года возможны. Очень часто люди живут спохватившись, да, то есть мы не можем как-то распределиться на долгий срок. Мы живем обычно немножечко в суете, в цветноте каком-то определенном и в рабочем, и в бытовом. И вот начинается май, и мы «А! хочется в отпуск, хочется в отпуск. И начинаем судорожно искать, а где, что, как, а сколько, и зачастую переплачиваем или даже иногда берем в кредит. Вот во избежание этого давайте планировать. Это то, что точно нужно сделать в начале года. Что еще? Как, как мы это будем реализовывать? Подаем заявление на вычет или если вам какие-то льготы полагаются, не забывайте о том, что появились льготы, связанные с детьми там, на, от 7 до 16 лет, можно подать документы, все это на портале госуслуг. Оформляется и можно там забить в поисковике и, соответственно, выйдут формы заявления. Если налоговый вычет, то, соответственно, в справке можно взять два НДФЛ уже сразу же в кабинете налогоплательщика. Если у вас ипотека, то можно взять в банке информацию о выплаченных процентах и о выплаченной сумме долга для того, чтобы все это сформировать. Социальный вычет можно также получать через работодателя, можно обратиться в свою бухгалтерию и сказать о том, что «Дорогой работа... дорогие бухгалтеры, я тут социальный вычет плачу, пожалуйста, дайте мне денег. В том числе и стандартный вычет также можно получить. Если у вас есть малолетние дети, и вы не знаете, получаете вы стандартный вычет или нет на детей, подойдите в вашу бухгалтерию и задайте этот вопрос. Если нет, то там нужно будет просто предоставить информацию с документами о вашем ребенке, свидетельство о снил ну и соответственно там данные все будут это небольшие деньги но на год то есть там по-моему 282 рубля 180 на одного и по-моему 282 на второго но суммарно это выходит не такая хорошая сумма так скажем что дальше куда еще двигаться конечно же мы так или иначе мечтаем все о некой финансовой свободе и для того, чтобы благополучие оно было, мы знаем все прекрасную поговорку о том, что можно, конечно, на кого-то надеяться, но лучше рассчитывать всегда на себя. Поэтому я призываю вас всегда задумываться о вашей пенсии, а именно о ваших пенсионных накоплениях. Закажите и распечатайте выписку о состоянии пенсионного индивидуального лицового счета. Это можно сделать в кабинете пенсионного фонда, в личном кабинете, можно через портал госслуг также, потому что он универсально позволяет это все организовать. Определитесь, где вы будете хранить накопительную часть пенсии – в негосударственном пенсионном фонде или в государственном. Нужно учесть, что деньги должны лежать все-таки не менее 5 лет для сохранения той самой доходности, потому что если очень часто менять обслуживающие организации, то доходность будет теряться. Я не призываю вас сразу же бежать там и куда-то вкладывать. Я призываю вас в первую очередь взять эту распечатку и сохранить. И призываю вас э, обязательно хотя бы оценить, знать, чтобы понимать о том, что у вас происходит. Это, э, мы, понимаете, вот эта вот цифровизация, она у нас приходит, и мы не понимаем, как она у нас будет происходить, и что там будет дальше делать. А люди же не, зачастую не вникают, э, как у нас э, пенсионная реформа складывается и где могут гайки подкручивать, а наличие документов у вас, которые вы ежегодно распечатываете в конце или в начале года, оно уже будет показывать определенную вашу стабильность. Сможете хотя бы аргументированно спорить в суде, если вдруг какие-то ваши баллы нечаянно исчезнут. Ну, мало ли. Я еще по первому же образованию юрист, поэтому я всегда думаю о рисках. Позитивчик такой. Что еще? Конечно, оцените свои перспективы доходов на пенсии, чтобы потом не было мучительно больно. Это обязательно стоит сделать. Как только вы получите распечатку, вы поймете, там даже есть калькуляторы, которые позволяют понять, какую пенсию вы можете получать. Учите сохранять бережения на долгосрочном периоде. Краткосрочный период, он понятен, а вот долгосрочный период, когда у меня есть свободные деньги, я их куда должен вложить, как я ими должен распорядиться, чтобы они зарабатывали хотя бы над инфляцией, ну или там вровень с ней, чтобы их не съедала та самая вот, вот эта вот ужасная крыса, да, инфляция. Как, как это все организовать? Вот у нас есть некоторые планы на будущее, там личные, профессиональные цели по развитию, какие-то приоритеты. Кому-то нужно приобрести, обновить автомобили там в ближайшие три года, а кому-то нужно обустроить жилье, достроить, сделать ремонт, а может быть, обзавестись собственным жильем. У кого-то пополнение в семье, у кого-то ожидает обучение ребенка, кто-то наоборот мечтает и планирует создание семьи. А вот это все стоит сформулировать в едином документе это и есть то самое вот финансовый план на 20-30 лет вот он как раз таки помогает нам понять куда мы двигаемся и как нам получить ту самую финансовую свободу в будущем ведь финансовая свобода это же не какой-то миф это по сути сумма денег которая ко мне ежемесячно приходит в фоновом режиме я знаю, что с возрастом я не становлюсь продуктивнее, я не становлюсь более результативным, да и хочется уже меньше всего, уже не хочется гулять до утра, уже хочется с близкими время проводить, книжку читать. Поэтому заниматься какими-то делами, которые вот приносят радость здесь и сейчас. Поэтому финансовая свобода, она закладывается сегодня для того, чтобы потом на пенсии жить безбедно. Когда мы с вами посмотрели наше пенсионное окопление, оценили, а сколько там ожидается, скорее всего, 99% из нас будут разочарованы. Я еще не встречала людей, которые сказали, боже, у меня такая пенсия классная. Я таких не видела. Может быть, если это будете вы, вы потом поделитесь обязательно. Так вот, как только вы оцените, вы дальше должны уже для себя понять, ага, вот это я ожидаю, а я не смогу жить на это. Ведь статистически мы получаем пенсию, по-моему, даже меньше одной трети от того заработка, который ну, формально, да? то есть у нас была зарплата одна, а мы тут одну третью получаем, и как нам жить на это? Это же очень тяжело, это же выживание. Так вот, для того, чтобы качество жизни нашей не падало, нам нужно уже на сегодняшний момент начать планировать, создавать для себя некий капитал, который уже будет в дальнейшем приносить нам пассивный доход, определяться с этими суммами. Распишите все желания и цели, оцените свои возможности, создайте вот тот самый финансовый план на более длительный срок, не на год, а вот именно на длительный, там, на 20-30 лет, чтобы он как раз-таки и от разрывов, раз претостерег и показал, где ваши вот финансовые успехи и где можно еще что сделать для того, чтобы накопить на безбедное будущее. Самостоятельно можно составить, можно по книгам составить или с помощью специалистов, финансовых консультантов, которые вас пригласили на эту встречу. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь за помощью. Ну и, конечно же, как сохранять деньги на долгосрочном периоде вот в это непростое время и что же нам надо сделать в начале года. Я всегда призываю изучать инвестиции. И изучать я их призываю не в плане методом прок ошибок, ни в коем случае, а в плане хотя бы теории. Дело в том, что у нас инвестиции подразумевают, очень часто воспринимаются как некий инструмент волшебной таблетки. Вот я стал инвестором, и моя жизнь стала резко безбедной. Это не так, друзья мои. Инвестиции – это инструмент, который позволяет сохранить деньги на долгосрочном промежутке. И именно свободные деньги. Мы не можем с вами вкладываться в инвестиции на заемные. Это уже получается, мы убегаем, знаете, некий побег от реальности. А, плюс стоит учитывать о том, что государство на сегодняшний момент очень сильно контролирует. Извините, пожалуйста, кто-то говорит, я перестала себя слышать. Сейчас Полина выключит там, наверное. Тем более стоит учитывать о том, что государство на сегодняшний момент активно контролирует вот этот процесс, ну, начинает, так скажем, закручивает потихонечку гайки, а Центробанк, соответственно, ужесточает правила. Как это будет выглядеть, это сейчас все в процессе принятия, будут нам показывать эту информацию, я, соответственно, буду освещать там в своих социальных сетях. Как будем инвестировать? Что, что будем делать? Есть ли у вас индивидуальный инвестиционный или брокерский счет? Можно мне в чате написать там, если есть, да, есть, там, какой, если нету, то можно написать там единичку, например, если нету единичку, потому что минусы уже были, чтобы не потеряться мне в этих минусах. Так, вот есть у Валентины. Так, кто еще поделится? Ага, есть, у кого-то нет. Угу. ИС есть. Хорошо, есть БЕР, ИС, у кого-то нет. Угу. Угу. Хорошо. Вот смотрите, друзья мои, здесь важный момент. Если мы с вами открыли индивидуальный инвестиционный счет или даже брокерский счет, мы должны понимать о том, что индивидуальный инвестиционно отличается именно возможностью получения налогового вычета или, или налоговой льготы, связанной с освобождением от уплаты налога на прибыль, когда мы продадим свои активы. А брокерский счет, он позволяет э, тоже в течение трех лет получить налоговую льготу, освободившись э, от уплаты налога на прибыль, но не дает возможности получить налоговый вычет. И при условии, если мы активы держали в течение трех лет, и они не двигались. То есть если на ИС я купила Сбер, через три месяца продала, потом я купила Газпром, продала и так далее, то у меня э, будет право на получение налоговой льготы. Э, связанные не с вычетом, а связанные с освобождением от налога на прибыль спустя 3 года. Потому что даже несмотря на то, что я все время жонглировала инструментами, если это простой брокерский счет, то там нет права на налоговый вычет, но если я купила СБР три 3 года держала, то у меня есть право не платить налог на прибыль, если он подорожал за 3 года. Вот это вот такой, такой нюанс. А Что же нужно сделать, если у нас это все есть, и как правильнее двигаться? Создайте инвестиционный портфель. На сегодняшний момент есть прекрасные инструменты для пассивных инвесторов для того, чтобы заниматься своей постоянной работой, спокойно жить и не погибать в графиках и в аналитике, в какую компанию стоит вложиться, это фонды ИТФ или биржевые пифы или же биржевые инвестиционные фонды, их еще называют. На московской фондовой бирже на сегодня и более уже 50 видов. На сентябрь 2019 года на московской фондовой бирже было их всего 6, Сентябрь 2019 Пандемия невероятно повлияла на профсу именно фондов, и многие брокерские компании начали их формировать, и управляющие компании стали создавать эти продукты. Наша с вами задача, чтобы в портфеле были разные классы активов и разные рынки. А именно, чтобы там были акции и облигации, чтобы там было не только Россия, но и другие развивающиеся страны, чтобы там не только развивающиеся, но и развитые страны были. Таким образом, у нас будет с вами некий баланс. Мы же с вами помним о том, что золотое правило любых инвестиций – не складывать яйца в одну корзину. Вот как раз-таки такая диверсификация и позволяет держать деньги в разных местах по чуть-чуть. Сравните тарифы у разных брокеров, чтобы понять, с кем именно выгодно вам работать. Понимаю, если у вас уже есть брокерский счет, то здесь просто стоит ознакомиться с тарифными сетками, какие у него есть. Может быть, есть более выгодный тариф, не тот, который у вас подключен. Ну и, конечно, покупайте активы только на свободные деньги и регулярно. Не инвестируйте, пожалуйста, на все запасы. Те денежные средства, которые должны, отложены на цель, там, предположим, на отпуск или на обучение ребенка в этом году, не стоит их вкладывать, потому что инвестиции – это история очень рисковая волатильность там есть всегда цена меняется каждую секунду сегодня вложили 100 тысяч проснулись завтра там 60 схватили за сердце побежали пить корвалов нам это не нужно когда мы вкладываемся мы понимаем о том что волатильность неизбежна вложили сегодня завтра увидели 60 мы спокойно идем пьем чай выдыхаем потому что знаем эти деньги там лет на 5. за пять лет они еще будут прыгать падать много-много раз Поэтому стоит, э, стоит, знаете, такую эмоциональную выдержку иметь э, спокойно. Но когда вы начинаете понимать инвестиционные инструменты, ну вот, кстати, книжка вот, «Инвестиции без риска» она об этом, то есть она сможет пом помочь успокоить ум. Когда вы начинаете понимать, как это все происходит, вы уже не, меньше беспокоитесь, вы уже понимаете о том, что у вас в разных активах, в разных э, компаниях все, все сильно легче. Так что же еще очень актуальное на сегодня? Очень актуальным является вопрос: а может выинвестировать недвижимость? Что там с ценами-то будет? Недвижимость действительно у нас невероятно выросла за 2020 год, и связано это, к сожалению, не с рынком, не с рыночными обстановками, а связано это с искусственной воздействием государства на рынок недвижимости вот непосредственно на бизнес что произошло когда началась пандемия 2020 года и когда началась самоизоляция сильно начали страдать все отрасли все сферы экономики Одна из сфер экономики – это, конечно, строительство. Государство решило поддержать строительную отрасль и предложило так называемую льготную ипотеку под ставку 6,5%. Граждане, которые и так видят о том, что доллар, рубль падает, доллар летает, которые понимают о том, что где... Прятать, куда хранить, ну страшно, рынок падает вниз, страшно бежать в акции, наоборот все выбегали из них, золото или резко взлетело, все понимают о том, что ну вот уже там ужас ужас, как как, как сюда здесь вложиться, а, а здесь все-таки хотя бы стены свои, хотя бы что-то, не мне так детям достанется, да еще и ставка шесть с половиной, и люди побежали вкладывать деньги, прятать их отчасти сохранять в недвижимость. К чему это привело? Конечно, это привело к тому, что цены на первичное жилье резко выросли, И, потому что появился огромный спрос. И застройщики не дураки, они, естественно, говорят, ой, как у нас много желающих, а давайте на полмиллиона, на миллион, а давайте на два, а давайте на три. И в итоге ситуация сложилась крайне опасная она опасна именно в тем что рынок на сегодняшний момент у недвижимости так как он регулировался не Задачами рынка. То есть это не было какого-то там у нас, знаете, демографического взрыва или какой-то взлет экономики, что цены на недвижимость взлетели, потому что люди начали активно покупать недвижимость, потому что они хорошо живут. Нет, это была искусственная история из-за льготной ипотеки и вот из-за стечения обстоятельств, связанных с пандемией, с кризисом. И отсюда, как только цены на первичное жилье выросли, у нас выросли цены и на вторичное жилье а летом 2021 будет приниматься решение продлевать или не продлевать эту льготную ставку скорее всего даже если не продлят банки сохранят эти условия потому что на сегодняшний момент застройщики не готовы опускаться они уже привыкли продавать в несколько раз дороже но я к призываю, что если прежде чем начать инвестировать в недвижимость, я призываю вас обязательно делать расчеты. Я сделала несколько расчетов, показав, поскольку вот эта льготная ставка по ипотеке, насколько она на цифрах, не является, так скажем, уж очень, уж очень полезной для нас с вами, как для потребителей финансовой точки зрения. Итак. Сравнительный анализ экономики сделки для до льготных ставок по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры в ипотеку на 20 лет. Цены я взяла там Санкт-Петербург, не то чтобы… Ну да, там центральный район. А, значит, квартира у нас в однокомнатной, в первичном, в новом доме в центральном районе Санкт-Петербурга стоила примерно 5 миллионов. У нас есть миллион, первоначальный снос, 20% он необходим всем. 4 миллиона, и ставка тогда была 9,5. В результате 20 лет погашения мы не будем брать в расчет то, что мы там досрочно что-то гасим. Нет, мы его взяли и гасим все время одинаково. В результате в погашение процентов у нас уходит 4 миллиона девятьсот сорок семь тысяч. Помните, что инвестировать вообще на заемные нельзя. Помните об этом. То есть это расчет хоть и с точки зрения ипотеки, но если вы задумываетесь об инвестициях в недвижимость, чтобы ни в коем случае это не было вашей стратегией, потому что тогда надо учитывать расходы на ипотеку, на страхование, имущество, себя и так, далее, и так далее. Ипотека – это способ решить жилищный вопрос именно для жизни, но не для инвестиций. Ну и, конечно, я всегда призываю делать расчет по финансовому плану. Еще какой момент. Очень часто... Банки навязывают, когда мы делаем ипотеку, банки навязывают э, страхование жизни и здоровья, которое выгодно им. Дело в том, что у банковского страхования зачастую защита слабая и ценник очень большой. Поэтому а закон не обязывает нас заключать договор именно в той компании, которая вот дается э, со стороны банка. Поэтому если у вас есть долгосрочное страхование жизни, если у вас есть полис долгосрочного страхования, вы можете сделать выгодоприобретателям банк, провести переговоры, и для вас это будет гораздо выгоднее. Подумайте об этом. Это тоже как альтернатива и вариант сохранения, и, так скажем, экономии на сделке, если вдруг вы для себя рассчитываете ипотеку. Но на самом деле не только ипотека, это страхование, которое связано с любым кредитом, можно использовать. Здесь просто банк будет сопротивляться, но я рекомендую настаивать и активно проводить переговоры. Разговоры. Итак, это вот первый вариант расчета, когда у нас не было льготной ипотеки. Что произошло в Санкт-Петербурге непосредственно? Я думаю, что по стране примерно одинаковая статистика, процентовка просто разная. Как только сделали льготную ипотеку, цены взлетели, и однокомнатные квартиры в Питере с 5 миллионов стали стоить 8. Я, честно говоря, была очень удивлена, когда, на мой взгляд, застройщики настолько взвентили цены. Потому что теперь уже э, людям достаточно сложно даже подойти к этому вопросу. Тогда-то было тяжело, сейчас-то еще сложнее. И э, если делать расчет все той же однокомнатной на 20 лет, у нас теперь первоначальный взнос не миллион, а миллион шестьсот, это раз. Да, ставка шесть с половиной, но взяли мы шесть в долг, и получается переплачиваем мы аж пять Там, э, напомню, 4 947, ну, 4 950, да, а здесь 5, на 100 тысяч больше, еще и первоначальный взнос больше. Из-за того, что идет регулирование сверху, не рыночные отношения, повторюсь, а вот и регулирование именно сверху, идет вот некое раздутие искусственно. К чему это может привести в будущем? Я полагаю, что это будет в том числе некий кризис неплатежей по ипотекам. Мы с вами об этом можем поговорить там, в ноябре 2021 года, когда уже будет понятно, но первые ласточки, я думаю, что мы увидим по льготным вот неплатежей именно летом 2021 года. А говорить о том, что люди начнут активно сливать, нет, потому что люди взяли ипотеку на длительный срок, и они заплатили достаточно много процентов, и они будут стараться, конечно, делать дешевле, чем продают застройщики, но застройщики у нас научились демпинговать частных инвесторов. Поэтому прежде чем в инвестировать, обязательно делайте расчет, и если это для вас, для вашей жизни, составьте финансовые планы, просто посмотрите, чтобы вам было комфортно. Вот так. А, ну, а может быть, все запулить в крипту? Она же растет. И очень часто я слышу вопрос, ну, крипта-то почему растет? Ну, вот Почему она же растет? Растет она всего лишь потому, что есть спрос у людей. Самой внутри криптовалюты какого-то роста ценности нет. То есть это не стал какой-то более эффективный продукт или там ценность какая-то повысилась, услуги. Вы помните, что в основе любого бизнеса всегда есть польза. Польза для какого-то ограниченного круга лиц или неограниченного для мира в целом. А у крипты на сегодняшний момент идет единственный этот, нюанс, это связанный с тем, что большой спрос именно на желание людей заработать денег быстро. Это, знаете, представляется таким неким инновационным продуктом, который решит все мои проблемы. Я консервативный инвестор. Я не говорю о том, что вы не должны экспериментировать, но я всегда призываю, пожалуйста, экспериментируйте с умом и на определенную сумму. По сути, криптовалюта – это некий математический код. И в его основе цены лежит именно вовлечение других людей. Чем больше людей вовлеклось, тем дороже, тем больше спрос. Там нет э, дополнительной ценности, как на депозите или же, э, или же на акциях облигациях. Никакой там прибавки процентов или дивидендов нет. Э, нельзя свободно продать. Нет возможности легко обменивать на деньги э, товар, там, на деньги или на товар, потому что... Э, криптобиржи также страдают закрываются за нарушение антитеррористических законодательств за отмывание и так далее и так далее поэтому если вдруг вы принимаете решение для себя экспериментировать то хотя бы вкладывайтесь на не более чем на 5-10 процентов от своего капитала вот но ну, если есть 10 тысяч вам не жить не быть хочется поэкспериментировать максимум на 10 тысяч рублей максимум и будьте готовы к тому что нужно стать неким миссионером так называемой крипторелигии. Потому что для того, чтобы цена росла, нужно искусственно увеличивать спрос. Насколько вы к этому готовы? Если вы попадаете вот в систему вот этого вот механизма, где очень много вот инвесторов в, крип, в, крип, в крипту, то вас будут агитировать делать это. Вы должны это понимать. Но уже каждый сам для себя решает. А, ну что, есть вопросы, друзья мои? Я готова перейти к розыгрышу. Полина там улыбается во всю, я вижу. Я так, так, так, так, так, так, так. Я готова записывать. Так, так, так, друзья, давайте вопросы. Давайте еще по контенту. Ну я, видите, какая я молодец, меня попросили, Лена, пожалуйста, давайте вот тайминг 40 минут. Нет, нет, нет, я Василиса, я категорична, я, понимаете, у меня есть финансовые цели, у меня двое детей, которых мне нужно обслуживать, так скажем. Мне не очень нравится фраза там типа поставить на ноги, но я должна дать им образование. Да? И, соответственно, для меня моя задача в этой жизни заключается в том, чтобы закрыть свои финансовые цели, а эксперименты я оставлю более, так скажем, свободным людям. Я за то, чтобы спокойно закрывать финансовые цели и инвестировать в портфельные инвестиции, вот вкладывать именно в фонды ИТЭК. И э, вы знаете статистически, ну вот вы книгу будете читать, вы поймете уже, там, не знаю, вот эту или вот эту, тут более легкая информация, здесь прям можно портфель составить по вот инвестициям без риска, вы поймете о том, что статистически пассивные инвестиции, они выигрывают перед активными экспериментами, потому что каждый раз, когда человек экспериментирует, он в результате или теряет на комиссиях, или вообще сумму вклада теряет, так или иначе происходит это. А так бы вложил, оно бы сохранилось. Я с 13 лет веду бюджет, с 15 лет у меня есть финансовые цели, я свой пассивный доход создала к 32 годам. Почему? Потому что я не экспериментировала, я вкладывала всегда очень так разумно. И когда у меня образовалась определенная на сумма денег, я приобрела, вложила в недвижимость и получаю пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду. Так, как в процентах диверсифицирован ваш портфель? У меня большая часть портфеля находится в, в развитых рынках, то есть это фонды ETF развитого рынка. Там внутри фонды, которые инвестируют по всем развитым рынкам: это мои Штаты, это Европа, это Япония и там Сингапур тот же самый, да? И 60%, то есть если говорить о процентовке 60 в акции, на сегодняшний момент у меня 50 в акциях, 50 в облигациях, у меня было 80 в акциях, 20 в облигациях. Но со временем я поняла, что мне дискомфортно. Это мой такой вот восприятие риска. И я э, сравняла позиции, я сравняла, сделала 50 на 50. И в каждом портфеле, в каждом разделе, то есть и в акциях у меня идет э, упор на развитые рынки, потому что я переживаю за волатильность. И в облигациях тоже упорно развитые рынки. И развивающие, безусловно, разбавляют портфель для получения доходности. Вместе с тем вы стандартно, вообще, как вы знаете, есть какое-то такое джентльменское правило о том, что когда мы разбиваем свой портфель на акции и облигации, то мы вкладываемся обычно 60% в акции, 40% облигаций. Но я призываю всегда смотреть на себя. Если вы понимаете о том, что вы вложили 100 тысяч, и завтра вы проснулись, а у вас там 60, и вы прям действительно переживаете, то не нужно себя мучить. Сделайте его портфель более комфортным. Пускай там будет чуть меньше доходность, но зато там не будет такой сильной волатильности, и вы будете спокойно спать. Надеюсь, я ответила. Так. Елена, ваши книги в продаже есть? Да, Марин, конечно. Бук 24, Озон, Вайберис, Лабиринт, везде. Дома книги продаются. Есть, есть риск. Сбер навязали, попробовала на облигациях за полгода 700. Выплатили какие ИТФ или ИТФ вкладывать. Я в этом профан полный. Александр, ИТФ очень много. Зависит от вашего, так скажем... От, от вас, от ваших целей. То есть я вначале вам рекомендую, вы прочитайте просто вот эту книгу. Вот здесь по ней даже можно портфель составить, вы поймете, как выбирать фонды ИТФ. Вот здесь вот это все подробно рассказано. Потому что нужно учитывать состав фонда, комиссии, которые берет управляющая компания. Есть какие-то фонды, которые очень похожи, например, там у Сбербанка есть фонд ИТФ, и у ВТБ есть фонд ИТФ. Они внутри, начинка у них одинаковая, а комиссии разные за управление. Где-то где-то перекос идет, там, я не знаю, в экономику Китая, где-то перекос идет в экономику России. Какая вам ближе? То есть очень многое еще зависит от вашего восприятия. Там, там руку подняли или это что? Это, это, такую штуку я никогда не видел. Если есть вопросы, задавайте, и я перейду к розыгрышу. Если вопросов нет, можно поставить в чате там, четверку или пятерку. Это зависит от того, насколько вам понравилось выступление. Десятку, Василиса. Спасибо. Спасибо. Спасибо за десятку. Благодарю. Хорошая информация. Все доступно. Спасибо. Супер. Ну что, тогда к розыгрышу, да, ребят? И так. Я тогда буду помалкивать, потому что я же не знаю, да, как там у людей будет двигаться. Я буду просто менять слайд, будет за вопрос указан, в каком банке сегодня выгодно открыть депозит. Слушайте, ну вот я говорю, самая приятная ставка, мне нравится сейчас пока стратегия УВТБ, у них есть вот эта копилка. Система копилки. Почему? Потому что 4,5 и не надо показывать движение. То есть ты всегда 4,5 получишь, даже если ты ничего не потратил. Как вы относитесь к крауфандингу? Это опять же рисковый вид инвестирования, поэтому, пожалуйста, не более 5%. Не забываем. Ценная информация, спасибо. Пожалуйста. Так, ну что, все. Розыгрыш первой книги разыгрываем инвестиции без риска. Слайд должен быть читаем, поэтому можно ответ сразу в чате писать. Кто первый, тот и в дамках. Какие два инструмента являются основой финансовой свободы? Страхование и депозит. Анна Новикова-Барнаул. Поздравляем Анну. Книга «Инвестиции без риска вам полетит. С Полиной встречусь, она откроет. Так, следующий вопрос. Тут уже девчонкам нужно подготовиться. Я нежно люблю эту книжку, она мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. Итак, следующий вопрос. Какой инструмент помогает достигать всех финансовых целей до пенсионного возраста, включительно? Именно всех, друзья мои. Страхование – это вопрос сохранения. А вот именно прям всех инструмент есть такой. Мы сегодня про него несколько раз говорили, что нужно ЛФП. Марина, поздравляю, конечно. Вот Марина Русанова, по-моему, первая написала ЛФП. Конечно, личный финансовый план который мы выстраиваем с вами, можем до пенсионного возраста, он нам поможет всех целей достигнуть. Мы увидим, наши деньги, они не будут расходоваться, они не будут улетать по мелочам. Мы будем знать, сколько нужно потратить на продукты, сколько нужно отложить для того, чтобы у нас и в отпуск съездить, и детей обучить, и капитал сформировался. Марину Русанову поздравляем. Барнаул крутышки. Все Барнаул? А это все в барналу улетело. Ну, как хорошо. Можно одним письмом отправить. Одним конвертом. Сэкономим на конверте. Лена, там же будет твоя Автограф, да, конечно, конечно, да, да, конечно, с автографом. Так, ну что, друзья, у меня, если есть вопросы, я готова на них ответить. Если нет, я готова прощаться. Спасибо, что были со мной очень благодарны, благодарные слушатели, мне было приятно. Друзья, мы, наверное, с вами, от нас с вами, Леня, аплодисменты за очень легкий такой, ну, скажем, вебинар, да, про достаточно сложные темы. Лена всегда рассказывает просто о сложном, поэтому спасибо тебе большое, Леночка, за то, что согласилась прийти в нашу территорию, провела такое классное мероприятие, книги всем участникам, всем победителям я обязательно отправлю, посмотрю, чтобы Лена все подписала, я записала, что кому куда, вот, спасибо большое, мы тебя ждем еще раз, придешь? А я приду, а я приду, приглашайте, а я приду. Ура, друзья, всем тогда хорошего дня. Еще раз, Лен, тебе спасибо от нас, от всех. Спасибо до большое. Новых все. да, до свидания. Спасибо, до свидания.